6 декабря в Институте международных отношений истории и востоковедения прошла открытая лекция ⁇ Политическая география против физической ⁇ острова Уфукидида. С этой темой студентов ознакомил ведущий, научный сотрудник Института всеобщей истории РА, Сергей Карпюк. Мне кажется, что история Древней Греции дает очень много примеров, которые востребованы и на сегодня. Вот, к примеру, мегарская значит, это аналог нынешних торговых санкций против России. Значит, если мы вспомним...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 И вот я ну, работаю ну, с источниками, анализирую их с разных ну, точек зрения. Основное внимание Карпюк уделил труду Фукидида, крупнейшему древнегреческому историку, основателю исторической науки, автору истории Пелопонейской войны.